Привет, друзья, меня зовут Назар Давыдов, человек, которому нужен, особенно в Турции. И особенно, когда нужно узнать, как же живется красивым девушкам здесь, в Турции, нашим красивым девушкам. Слушай, Катя, расскажи, пожалуйста, как ты вообще пришла, скажем так, в этот бизнес? Первое лето, когда я приехала, вся дохлая, с кашлями. Конечно, меня было очень легко облапошено. Да, знаменитая фраза, так и есть, да. Но на тот момент я никогда не знала, как все устроено. Но ты знала, сколько примерно денег у тебя входит в месяц. Это все настолько индивидуально. Здесь даже с русскими не всегда ты можешь так классно общаться. Какие самые главные отличия между нашими парнями турецкими? будет инсайт что как-то слишком просто где подвох наша гостья катерина из москвы вот давай сразу перейдем к делу я тебя приветствую во первых как ты себя хорошо чувствуешь? я тебя приветствую назар и всех, всех... приветствую отлично я себя чувствую хорошо спасибо большое окей расскажи пожалуйста себе родилась и выросла в городе москве уже два года живу в Турции. Осваиваю, так сказать, турецкие просторы и турецкий менталитет. Как ты оказалась в Турции? Это на самом деле очень интересная история, потому что я вообще не планировала сюда переезжать. И вообще, когда говорили про Турцию, это, наверное, была одна из самых, так сказать, последних стран в списке которых я планировала оказаться на ПМЖ. Скажу сразу, честно, что у мамы была квартира куплена здесь. Кстати говоря, хочу сказать спасибо Назару, который в этом посодействовал. Очень хороший специалист, обращайтесь. Два года назад, каким-то там летом, решила я поправить свое здоровье и отдохнуть. И в то, же, в то же время я уволилась с работы в Москве, закончила свое обучение. Как раз я занималась сестра джазовым акалом. А расскажи, где ты училась? А, не расскажу. Училась я параллельно в Институте культуры и в так называемой эстрадно-джазовой школе имени Дунаевского. Я работала в коллективах, я работала в хоре. Сейчас, барабана тропика, в католическом А, вот это Аллилуйя все дела. все дела, да. У меня были ученики еще параллельно. Вот, то есть я работала на трех работах, когда я приехала сюда и вдохнула морской воздух и расслабленность турецкой жизни Здесь совершенно другой темп жизни Как я думаю, что, наверное, это мое предположение, но склонна этому верить Во всех туристических и южных городах все немного расслабоне Даже самые занятые люди, которых я здесь видела, бизнесмены да, с большими компаниями, они mm -hmm. все равно релакс. А Собственно, здесь я занимаюсь э, также вокалом, но здесь я уже это реализовала как свою профессиональную деятельность, и, э, отказавшись от всех э, дополнительных работ, потому что в Москве мне приходилось сидеть одной пятой точкой на многих стульях различных, вот. а здесь я решила сесть на один и конкретно заняться только преподаванием и выступлениями. То вот. есть этим ты, в принципе, зарабатываешь здесь на жизнь? В принципе, это мой основной доход. Первый это выступление, второй это преподавание. Угу. Я могу отнести к дополнительному преподаванию, наверное, побольше счастья, потому что основной доход все-таки это вот такая выступательная деятельность. Слушай, Катя, расскажи, пожалуйста, как ты вообще пришла, скажем так, в этот бизнес, вот как ты вообще стал работать и в преподавании, и в музицировании здесь в Турции. Я э, вот называется, знаете, такому принципу руководствуюсь вообще по жизни, что если ты очень сильно хочешь что-то делать, то просто делай хоть что-нибудь. То есть начни с чего-нибудь. Просто не сиди на одном месте, как бы, не жалей себя и не ищи отговорок, а просто начни что-то делать. Первое лето, когда я приехала, вся дохлая, с кашлями, с бронхитами и всем прочим. Здесь стало лучше. Здесь мне стало лучше. У меня кашель прошел через две недели вообще весь. Через э, два месяца у меня уже прошло вообще все. И через еще год у меня полностью восстановилась иммунная система, здоровье. И, собственно, это один из самых больших подарков мне здесь, в Турции. За что я безумно благодарна климату и вообще вот, да, вс всему этой и фрукты, и овощи, и э, это доступная здоровая пища, которая в Москве недоступна. Вы уж меня извините, только если ты не олигарх, mm -hmm. или mm -hmm. у тебя нет своей, э, ну не знаю, там помидорной какой-нибудь грядки, и то, каким воздухом будут питаться эти овощи, ну все понимают. Mm -hmm. Вот, так прошло все лето, честно. По осени я уже пошла в первый же ресторан э, и просто сказала, вот я, здравствуйте, меня зовут Катрин, э, вот, в турецком простонародье я Катрин, mm -hmm. Екатерина, вот, и э, говорю, я пою, у меня есть джазовый репертуар, есть русскоязычный, есть украинский, есть какой хотите есть, вот, пожалуйста, мне сказали, хорошо, приходи. То есть все вот как-то вот так получилось. Первое же место, куда я пришла, спросила. Что-то э -э как-то слишком просто. Где подвох? Подвох <заключался>, заключался в том, что там платили не очень много денег. Не очень много, это сколько? например? Ну, не, не очень много, это, скажем так, э в два раза меньше, чем ну, нормальная цена. Э так сказать, минимальное, нормального э, музыканта туристного. в месяц, ну, то есть там по мне, месяц, или ну, за, за, за день за, за выход. Подожди, ну хотя бы посориентируй, под, подскажи, вот наверное, на кусу ориентируется, сколько примерно вот, денег можно так заработать, даже если это в два раза меньше. Ну примерно. Я так. скажу, что э, ни один уважающий себя музыкант меньше, чем за от двух лир э, не должен выходить и работать скажем так вот на наши деньги ну где 2000 рублей да грубо говоря и вот. те платили меньше гораздо не платили меньше да но сейчас будет но, Inside. но на тот момент я нифига не знала как все устроить конечно сейчас мы расскажем было очень легко конечно меня было очень легко было понятное дело это я даже не буду ничего тут врать вот, я ничего не знала, я не знала ценовой политики, я не знала, как устроен этот бизнес, как он вообще идет. Но ты знала, сколько примерно денег у тебя входит в месяц. Вот скажи нам, <сосы> пожалуйста, на тот момент, сколько у тебя уходило в месяц? Наверное, я почему еще согласилась, у меня были еще тогда ученики, я с ними продолжала уроки онлайн, то есть те, которые у меня в Москве остались. И первый год мы с ними активно тоже занимались, и мне, в принципе, хватало а, ориентир такой на жизнь ты знаешь вот хочешь вверх хоть нет я укладывалась а, на наши деньги если в русские рубли переводить ну, где-то 20 тысяч рублей укладывалась угу. это был такой Не вот, верю это был мой прожиточный минимум два года назад а, два года назад на эти деньги можно было хорошо нормально прожить без, если вот не какие-то там прям да, сейчас я думаю, что Ну, нужно... ты не тратила на квартиру, ты правда да, я, ком, я услуги, коммуна... коммунальные услуги, я платила да. коммунальные услуги, да. Опять же, я хочу сказать просто, что за эти два года э, все-таки ценовая политика применялась, и сейчас э, на прожиточный минимум нужно как минимум 30 тысяч рублей, э, хорошо бы 40. Ну, то есть, если вот ну, объективно так mm -hmm. смотреть на все, очень сильно подорожали овощи и фрукты за последние годы. Ну, понятное дело, что если мы сравниваем, ну, например, я-то вообще с московскими да, ценами, все равно дешево. Но если знать, как это было до, это, конечно, огромная инфляция. называется, инфляция, да, да, огромная инфляция. Тут постоянно идет инфляция, инфляция, да, инфляция. просаживается лира. Катюш, по поводу языка. Вот uh -huh. У меня вот очень интерес, интересует вопрос. Как ты его учила? Насколько он был сложен для тебя сначала? Я сейчас расскажу. Вообще cool story просто из моей uh -huh. жизни. А, до того, как я сюда переезжала, я очень хотела выучить английский. Не турецкий, а английский. Uh -huh. а, но я его, ну, мягко говоря, не знала. И что-то там со школы оставалось в подкорках моего uh -huh. подсознания. Какой-то минимальный словарный запас. Типа как бы main name is и все такое вот в этом духе да остальное остальные детали я могла вот только вот по названиям как бы тыкать и называть какое-то слово и то если я его вспомню здесь я выучила английский наверное за полгода английский ну, Потому что без исходника ага. мне приходилось хоть на каком-то языке договариваться, а, разговаривать, вообще хоть как-то общаться. Но английский знают, да, в принципе, многие? А, очень многие в Анталии, а, ну, мы живем как бы в Анталии. Анталийский регион, да. ага. А, вот, очень многие знают а, английский, я бы сказала, даже подавляющее, наверное, большинство. Особенно те, кто работает в моей сфере. Как ты назвал? Шоу-бизнес? Красиво, шоу-бизнес. Те, кто работает в шоу-бизнесе, дорогие друзья, они должны знать английский априори. Почему? Потому что очень много туристов. И, опять же, репертуар, который ты поешь, ты не споешь его только на турецком или только на русском, или только на... Ну, на каком-то там своем языке на иранском потому что много музыкантов арианских здесь значит само как-то произошло я даже не поняла как и когда мне через два года э, начали mm -hmm. говорить э, турки откуда ты так хорошо знаешь английский. я все время улыбаюсь и говорю я из Турции а на самом турецком ты особо не общаешься и проблем с этим этого если не знаешь турецкого здесь есть проблемы с этим у меня я объясню какая во-первых, структура языка другая. Это не английский, не угу. русский, это другая структура языка. Он не сложный. этот язык несложный, серьезно. Это лего-конструктор, я его называю. То есть насаживаешь просто одну деталь на другую, получается турецкое предложение. Все отлично, но поскольку, во-первых, я общаюсь с одними на русском, с другими на английском, наверное, мне не хватает немножко топлива для того, чтобы побыстрее да, его угу. выучить. Я начинала учить турецкий, ходила один месяц на курсы. И базу, в принципе, я какую-то знаю грамматическую. И какой-то процент этого языка я все-таки понимаю. Я могу, например, в магазин сходить, объясниться. индирим попросить и выбить даже могу индирим вообще без проблем. Это скидка. Это скидка, да. Очень важное слово в Турции. Вот. Я могу все это сделать, но для того, чтобы поддержать разговор на хорошем уровне, я пока не могу это сделать. И тут я хочу пожаловаться, что это на самом деле очень тяжело морально и психологически, когда ты оказываешься в среде просто вот все вокруг тебя, твой коллектив турецкий, mm -hmm. а ты не можешь включиться в разговор. То есть, ты получаешься немножко как аутсайдер себя чувствуешь, потому что ты не можешь полноценно этим языком воспользоваться. Вот расскажи, пожалуйста, про взаимоотношения на работе, очень интересно. У меня сейчас турецкий коллектив, в котором я работаю бенд. Живой бенд. В нем, я не знаю, 5-6 человек. Все турки, я русская. Очень интересно. Очень интересно. Да. И как? Э, как? Я могу сказать, вот плюсы и минусы просто Давай, сразу. отлично, да. Э, плюсы. Я замечаю такую вообще национальную черту, что э, люди здесь все-таки они дружелюбные, то есть в них есть какая-то вот теплота душевная, да, и э, я не знаю, я не встречаю, например, как в Москве то, что я чувствовала такая у артистов, у всех корона и конкуренция конкуренция все все друг друга как будто пытаются я не знаю как будто на каком-то постоянном э, соревновании да со всеми здесь такого нет то есть со всеми легко просто общаешься такие сложности э, для меня вот это вот как раз самое наверное большое это не знание языка потому что мне это очень сложно, то есть я стою, я, например, могу не понимать, что на репетиции, да, происходит, а мне нужно это понимать. У тебя был бойфренд, mm. там тоже тур, я так понимаю. Вот скажи, пожалуйста, что ты можешь сказать про турецких мужчин? О, oh, Господи, что я могу сказать про турецких мужчин? А, вообще в целом как менталитет это очень отзывчивый народ и а, во многом готовы тебе помочь намного реально, намного более а, чем русские. Даже. Угу. То есть реально, я неоднократно а, обращалась за помощью к туркам и мне всегда помогали. Это большой для меня показатель, например. Особенно как для жителей мегаполиса, в котором, ну как бы, это не очень принято, если честно. То есть и нужно понимать, что если а, вы вступаете в отношения или хотите сильно, я знаю, таких девушек целую кучу, очень она да, очень вот хочет очень в отношения да. с, именно с турком. Почему, я спрашиваю всегда. Я сразу задаю вопрос, почему ты это хочешь? Я понимаю, что а, половина... Где то мои розовые очки? Там. Половина это как раз таки вот эти вот домыслы, это розовые очки, которые надеты. И непонимание совершенно ни менталитета, ни культуры, ни того, как ну просто элементарно обстоят дела на самом деле. Вот, Катюша, я не хочу ну... сказать, что кто-то плохой. Ни в коем случае. Не говори, случае. но что ты говоришь своим подружкам? Вот, ну, когда я говорю своим подружкам, что подружки прежде чем Принимать решения на тему, там, я, ну, например, замужество, там не знаю, дети, что-то там, да, взять кредит вообще или еще что-то. Нужно очень-очень э, хорошо и грамотно изучить, во-первых, с чем ты сталкиваешься, и изучить это вот без вот этого, вот без розовых очков их снять, просто отложить и голову включить, и подумать. Хорошо, есть плюсы вот такие, есть минусы вот такие. Я согласна на вот эти минусы. Я согласна э, с этим жить и быть э, при этом счастливым человеком, не изменяя своим ценностям, mm -hmm. не изменяя себе. Ну и в конце концов не изменяя, я не знаю. Mm -hmm. вот. То есть просто э, нужно себе честно ответить на этот вопрос. Я знаю очень многих девушек, они счастливы в браке, они живут э, с турбами, у них семьи, все прекрасно. Я знаю много таких случаев. Но я также знаю много очень случаев, когда... Э, Наслушавшись э, лапши, я ее называю э, «турецкая лапша», наслушавшись лапши, девушки идут, все, у них ничего перед глазами нет. Э, они действительно любят ушами. Не знаю, как-то так природы что ли устроено. Ну а какие самые главные отличия между нашими парнями турецкими? А, дар красноречия которого наши мужчины, не знаю, к сожалению, к счастью, они лишены просто его. Они красиво говорят или врут? Они красиво и говорят, и врут. Ты знаешь, mm -hmm. вот два в одном просто. Mm -hmm. То есть, и в этом моменте нужно понимать, что это за человек перед тобой. И это можно понять не по словам, а только по действиям, по поступкам. И Окей, это первое. Даже... — Это первое, да, красноречие. красноречие. — второе — это, конечно же, ну, момент ревности. Просто это генетическое, вот серьезно, не нужно тут никого осуждать. У меня, честно я поделюсь, у меня угу. было сначала предвзято к этому отношению, потому что для меня вообще не очень понятно, как можно чью-то свободу человеческую как бы в какие-то такие вот рамки и туда вот посадить, как кролика, и все. Я, я не понимала это. Сейчас я понимаю, что это просто какие-то там далекие-далекие времена. Крали жен, куда-то их увозили. То есть была какая-то вообще жесть. И вот видать, вот этот вот какой-то даже страх на генетическом уровне, он впитался настолько, что вот это вот все, это мое это моя добыча как бы на 10 метров не подходи хорошо а как в том случае был ты же любимый человек ты все это как знал многие говорят о турецкой ревности как ты вляпалась в это что потом с этим столкнулась знаешь я человек наверное достаточно наивный потому что я привыкла ну вообще руководствовалась раньше таким принципом видеть только хорошие то есть и наверное я настолько мне хочется всегда вот первую очередь видеть это хорошее что я стараюсь на положительные качества делать акцент и обращать на них внимание да, больше, чем на какой-то там негатив и так далее. Вот. Я могу сказать, что для меня это сложно, да. Давай, третий пункт отличие мужских качеств турков mm -hmm. и наших. Я думаю, что здесь, наверное, семейственность и вообще традиции, культуры они более крепкие. То есть здесь именно, я не говорю о уже, я не говорю о честности, там, о, о всякой там фигне, которая уже дальше, да, там идет за всем этим. Я именно говорю о том, что здесь такой семейный уклад, что если есть большая семья, никто никого не бросает, и это нормально. То есть, например, что бабушки, дедушки, племянники, внуки, все, все как-то рядом находятся, там, или, ну, на соседней земле живут. И я на самом деле респектую очень сильно этому, честно. И я знаю, что точно такая же штука в армянских, например, диаспорах, э, вообще в восточных э, странах. Я такой э, штуки не замечала в России, угу. к сожалению. И мне очень грустно от этого, потому что, э, ну, например, я не знаю очень многих своих родственников даже по именам. Вот, да. Просто это показатель. И я знаю точно так же, что мои друзья, они не знают. Здесь такое такое не принято. Но нужно понимать, опять же, да, как я говорю, надо взвешивать, угу. как это для тебя. В твоем случае это как? Это плюс или минус? Если, например, ты выходишь замуж, ты выходишь замуж за всю семью. Да, знаменитая фраза, так и есть, да. да и да. это правда. То есть и тогда нужно прикидывать, как бы, ну, опять же. Наверное, да, логично, что такие решения не нужно принимать быстро, вот именно по этим причинам, которые я писала, что нужно просто смотреть, готова ли ты. Что тебя больше всего, кстати, удивило в Турции, когда ты приехала? Ну и вообще что до сегодняшнего момента, удивило. что тебя больше всего удивляет? Меня удивляет. очень сильно удивляет. Опять же, не хочу тут какое-то плохое ничего сказать, Но мне правда это удивляет, ну серьезно. Очень сильно какое-то, вот ну как сказать, зашоренное отношение, под, под отношение к тому, что есть другие культуры, другой быт, другие, другая ментальность, другая национальность. То есть здесь у меня такое чувство, что люди экзальтированы, они живут только в своем пространстве. То есть вот если нас так воспитали, если мы так живем, если у нас так принято, значит другому места в этом мире нет. У меня такое ощущение, честно. То есть и для меня это это не вызывает осуждение, это вызывает удивление у меня реально. Слушай, ну тогда, раз мы так подошли к финалу, скажи что-нибудь моим зрителям, которые задумываются о переезде, mm -hmm. просто о путешествиях, просто смотрят в конце концов в мой канал. Вот что бы ты им сказала? Я бы им сказала, что прежде чем поедете в Турцию, изучите культуру. Хотя бы немножко. А если есть возможность, если вы планируете реальный переезд, вот прям вообще масштабный переезд, я рекомендую, правда, начать учить язык, хотя бы на базовом уровне. Это очень сильно облегчит вам жизнь. И это поможет избежать массу-массу всяких казусных ситуаций, которые могут возникнуть даже при походе на рынок элементарно. То есть знание силы и знание языка здесь – это очень большое преимущество. Ну, чтобы обращаться. Я еще хотела Скажи. Э, немного пропиарить э, свой бэнд. Если вам нужен бенд Алани Анталия, пожалуйста, обращайтесь ко мне. Также, если вам нужны уроки вокала из странно-джазового. И также у меня есть прекрасная просто пианистка, с которой мы тоже сделали дуэт. Если кому-то нужна в лобби музыка или какая-то слоули music, что-то такое медленное, красивое, пожалуйста, прощайте. Так что весь вам свой, так сказать, рассказал каталог полностью подписываюсь под словами Кати, профессионально сама работает, профессионально работает бэнд. Я думаю, что если вы обратитесь, Катя, вы не пожалеете. Спасибо большое, Катюш. Спасибо за, за талант. Спасибо за то, что нашла время. вот И что мне еще добавить? Всех вас люблю. Спасибо большое, друзья, что смотрите мой канал. Диндуанды, ассалам, -э и гиле-гиле. Ну и наконец, просто чао. Спасибо, Назар. Спасибо большое. Всем всего хорошего.